Фруктовый чай гавайский тропический обладает ярким цитрусовым вкусом и тропическим ароматом. Сладкие цукаты ананаса и папайи, цедра лимона и апельсина, кусочки вишни, лепестки мальвы и розы, а также каркаде не оставят вас равнодушными. Фруктовый чай содержит меньше сахара, чем обычный сок. Он не варится как компот, поэтому в нем больше витаминов, а также он не содержит кофеина, благодаря чему его смело можно пить даже перед сном, а также включать в рацион детского питания. Фруктовый чай гавайский тропический. Вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте его со льдом или добавьте немного в черный чай.